Я маленькая. А, холодно, холодно, холодно, холодно рукам. После Давайте, играйте! О, какие-то сходы на страшно таких есть всем привет с вами фарида надеюсь меня видно потому что мы сейчас в темноте находимся темноте. Вот. это давид мой братишка привет дай братан братан. брат братан тигр там Аминка крутится, что-то пытается. Динарка, привет. Что она Ну не мешай ей. О, здесь сыро. Амина, вставай. Аминка, вставай на ножки кататься будем. Вот так, давай поедем. О, жесткая херня начинается. Вот, крути ее теперь. Только не прям до тошноты динарка здравствуйте <свистые> посмотрите на меня пожалуйста привет скажите всем скажите всем привет, привет. что ты делаешь убираешь лед угу. молодец какая не холодно тебя <свистые> ну ладно аминка оба аминка ножки подними это капец, все, вода. <смех> о, капец, ускорбочка. <смех> Кстати, о, капец, у нее Сыра? Да. Быстро, домой. Динары, пошли. магазин пойдем? Магазин. Пойдем? Магазин пойдем. А? Магазин. Сейчас раз, смотри. Слушай, сейчас мы придем. Она это будет дома, а мы пойдем гулять. Так. Ну или ты тут можешь гулять одна. Пойдем. Придем завтра. Пойдем, пойдем. А в другой тему пойдем, ладно? Боня. Вода. Динара, пойдем быстрее, сейчас придем обратно. Ну и ну, да. да. да. Я, я больше не пойду гулять. Больше не пойду гулять. Я да, больше Да, я больше не пойду гулять тогда. Ну, иди, иди сюда, я тебя объясню, иди сюда, объясню. Вот ты даже не слушаешь меня. Пошли, я пошёл, пойду гулять тогда. Пожалуйста, да, да, виси, иди ко мне. Привет, Вареж. Привет. Привет. Иди сюда. Привет. Чего? Так тут, по, тут посидим, подождем. Да вы куда? А капец, вы вот так долго там. Вот фасоль, фасоль, фасоль. Чего они там тут долго? Ай-ка, игра посидим. Боня, Боня, Боня. Привет. Че они там залезают просто? Хорошо видно. Идемте давайте. Че Чего ты такая плакса? Привет. Привет. Сюда пойдем Так Скажи привет. Привет. Давид, камеру аккуратно, ладно? Я аккуратно. А -а -а -а. Давайте ее же скатаем. А блин! О! Остановить! <связь> ой! Я накаталась. Да, давай. Сейчас залезу. Давай, давай, давай, давай. Поживи ноги. Давай, катись. Раз. Ага. Два. Ну, Три. Вот, ага. вот Давай. <масширя> Чего тебе там? О! А? <масширя> а! Скатилась без холодно. А не я не буду Холодная отукам все на холоду лучше держался остановить Прикольно? Я никогда на этой качельке не буду! И сейчас! И сейчас Последил за ней. Она то снег кушает. Я говорю, нельзя ладно снег кушать. К чем врёшь-то? Он хоть липкий? Да, да липкий. Мы тут Все, это туда уже... Туда тоже пойдем, подожди снеговика большого сделаем, идем? Мы тут уже делали снеговика. Ой, пошли, Амина, пошли. А пошли. Пошли, Амина. Идем, Динара. Пошли, Динара. Домой пойдешь. Пошли. Не... Ай, ладно, псих. Зайка, подождем, Иди сюда. Она на детскую захотела. Да, пойдем на детскую. Пошлите. Пойдем, пойдем, что плачет. задолбала Заберите ее от меня, пожалуйста. Я устала от нее. Динара, пошли идем снег не кушай тогда Ладно. мы пойдем будем строить